Друзья, доброе утро! Начинаю сразу вам утро свое показывать с нашего огурца, который мы вырастили в озоне В декабре месяце посадили семечку. И вот. Сегодня 1 мая. Вот какой красавец! Поливали только удобрением. Думали, что толку не будет, но, но есть свой, без химии. Рассада помидоров просится землю. Надо уже высаживать. Сегодня у нас идет жара. Поэтому уже пора тюльпаны в разгаре. Красавцы. Когда присмотреться, одуванчики, они красивые. Все цветы красивые, одуванчики. Этот гиацинт никак не мог распуститься сейчас в Роз большая, тяжелая, и он пошел в сторону. Клубнику я решила проэкспериментировать. Опилками засыпала под каждый кущик. И она выглядит лучше, чем те, которые не подсыпала. И щавель уже огромный пора обрезать я делаю так я его обрезаю и в морозилку зимой потом прекрасный зеленый борщ ничем не отличается от молодого щавля Виноград начинает. погуляли, отдыхаем. Роза уже блестит. Начинается. Пошло тепло, пошла жара, пошла тля. Вот только. Надо обработать сегодня. Уже здесь любят, любят эту розу. Запах прелестный. Я обожаю. Мы называем ее клюкву. Ну, это какая-то разновидность мородины. сегодня друзья сегодня 1 мая последний день весны погода у нас идет на жару видно Солнышко когда выходит из-за туч становится сразу же жарко ну погода у нас такая либо холодно либо жарко Весна буквально пару минут и моментально переходит в лето, в жару. Все везде благоухает, пахнет весной. Весна это замечательно. Вот такое утро сегодняшнего дня. Всем хорошего дня, друзья мои. Подписывайтесь на мой канал, поддерживайте, пишите ваши комментарии. Кликайте на колокольчик. До новых встреч в эфире. Хорошего вам дня, друзья.